Добрый день, уважаемые зрители! Сегодня вашему вниманию мы представим аппараты для шаурмы с инфракрасным нагревом от бренда TATRA. Грили для шаурмы бренда TATRA выпускаются трех видов – с верхним мотором, с нижним мотором и без мотора. Более бюджетная версия. Каждый из грилей может быть оснащен тремя, четырьмя или пятью зонами нагрева. Каждый гриль для шормы татра оснащен двухпозиционным переключателем мощности нагрева, минимальный и максимальный, что позволяет удобно работать с мясом для шормы. Грили для шормы татра с верхним мотором являются одними из самых популярных грилей. Они оснащены круглым поддоном для сбора мяса, сам поддон оснащен удобным же разборником. Подходят такие грили абсолютно для любых типов заведений. Вот, наши дилеры ставят их в сети супермаркетов, в небольшие кафе. Грили для шормы с нижним мотором отлично подойдут для заведений, где, ну, скажем так, есть недостаток места для установки оборудования. Также грили для шаурмы без мотора являются бюджетным вариантом для тех, кто хочет небольшой экономии, но высокого качества. Грили с нижним расположением мотора. Опционально также могут выпускаться с подогревом лотка для мяса. Грили для шормы Татра изготовлены полностью из нержавеющей стали. Завод базируется в Турции, использует компоненты ведущих европейских производителей, что обеспечивает очень длительную работу. И безотказность на всем сроке эксплуатации. В основе работы грили Татра лежит инфракрасный нагрев. Инфракрасный нагрев обеспечивается мощными нагревательными элементами, которые пропущены через керамическое основание. Нагревательные элементы грили для шорма Татра защищены очень прочным стеклокерамическим стеклом. Оно закрывает нагревательные элементы, способствует их долгому сроку жизни, а также помогает легкому и простому уходу за грилями.